Привет, друзья, подписчики, гости моего канала и зрители этого, этого видео. Я решил провести на своем канале небольшую акцию. Розыгрыш призов среди своих подписчиков. Я хочу пригласить вас принять участие в этом розыгрыше. Попытать удачу, счастья, стать именно вам победителем. В этом конкурсе и получить бесплатный приз от меня и от э, интернет-магазина инструмента укр -би». Желаю вам удачи! Начнем с условия розыгрыша. Итак, для того, чтобы принять участие, нужно быть подписчиком моего канала и жителем Украины. Подписчики из других стран могут также принять участие, но при условии, что подарок, выигрыш, они смогут забрать в Украине. Дальше. Обязательно надо поставить «Мне нравится» ну или «Лайк» под видео и поделиться этим видео в социальных сетях. Это могут быть Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, Google ну и так дальше то, где зарегистрирован. Обязательно нужно оставить комментарий э, под видео с указанием э, желаемого вами подарка. Э, комментарий нужно оставить обязательно, так как победитель будет определяться по комментариям с сервисом Tubers.ru. Акция будет проводиться сегодняшнего дня и первый розыгрыш мы с вами проведем, э, я думаю, 1 апреля. По поводу призов. В качестве призов я предлагаю несколько вариантов на выбор. Это плодная матка, которую я вывожу породы карника. Это две неплодных матки породы карника. Цветочная пыльца объемом 1 литр. Или подарочный сертификат на покупку инструмента инвентаря от интернет-магазина Укорби. По поводу маток и пыльцы, так как у нас розыгрыш будет проводиться в начале апреля, то матки и пыльца поедут владельцу этого подарка при первой возможности, при наличии маток и пыльцы. По поводу сертификата от интернет-магазина УКРБИ. Спасибо интернет-магазину за то, что решили помочь нам в проведении этой акции в этом розыгрыше и согласился предоставить нам свои подарочные сертификаты на сумму 100 гривен. Если вы выберете сертификат от интернет-магазина Укорби, вы можете на эту сумму приобрести товар это может могут быть стамески там решетка разделительная кормушки лекарства ну все что можно найти на эту сумму интернет-магазине ссылочку на интернет-магазин я оставлю в описании и также в описании будет ссылка на канал youtube этого интернет-магазина можете зайти посмотреть еще чем хорош сертификат от УКРБИ, это то, что если вы набрали товара на 200 гривен, то с этим сертификатом вам сделают скидку на сумму сертификата, то есть минус 100 гривен. В принципе, вот такие условия. Хочу еще раз напомнить. Обязательно надо поставить лайк, обязательно надо поделиться видео в соцсетях и обязательно нужно оставить комментарий с желаемым вами подарком. Вот такие условия розыгрыша призов, я думаю, они несложные. Приглашаю всех принять участие в этом розыгрыше, попытать удачу стать победителем в этом розыгрыше, получить бесплатный приз от меня или от интернет-магазина Укрби. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Спасибо всем, кто принимает участие в этом розыгрыше. Это способствует развитию канала, это способствует улучшению качества видео, канала, роликов. Спасибо вам, участвуйте в розыгрыше, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи. Поехали.